Всем привет! Сегодня я расскажу про крутую камеру для видеонаблюдения за домом, которая превзошла все мои ожидания. Даже находясь вне дома, вы можете наблюдать за комнатой и днем, и ночью. Это отличный вариант видеоняни. Вы можете заниматься хозяйством или пойти в магазин, но при этом наблюдать за малышом, чтобы с ним ничего не случилось. Камера пришла в фирменной коробочке, на которой указана вся необходимая информация. Упаковано все отлично. Внутри коробки вы найдете весь комплект, заявленный продавцом. А именно, инструкцию, в которой подробно и с картинками все описано. Саму камеру с антенной для Wi-Fi подключения. Вокруг линзы вы видите инфракрасную подсветку, которая автоматически активируется при недостатке освещения. Также есть зарядное устройство. Можно выбрать американскую или евро-розетку при покупке. Еще вы найдете пластиковый кронштейн-держатель для камеры датчик температуры и влажности, кабель для LAN-подключения к сети, набор крепежных винтов и иголочку для нажатия кнопки Reset. С помощью встроенного датчика движения камера может определять и отправлять вам оповещение на телефон или почту, если кто-то проникнет в комнату. Очень много функций по такой недорогой цене. Я в восторге! Камера сделана качественно, собрано все аккуратно. Кнопка сброса настроек расположена в нижней части. Сзади вы найдете разъемы для проводного подключения к сети интернет, если оно вам необходимо. Но думаю, сейчас уже все пользуются Wi-Fi, поэтому его можно не подключать. Есть разъем для SD-карты, микро-USB разъем для зарядного устройства и датчика температуры. И самый крайний разъем DC на 5 вольт. Ну что же, давайте попробуем все подключить. Сначала необходимо вставить датчик температуры и влажности, что позволит следить за климатом в комнате. Затем в него вставляем само зарядное устройство и включаем в сеть. Внизу загорится лампочка, а камера начнет самотестирование. Голова камеры повернется вверх и вниз на 120 градусов, а также обернется на 360 градусов вокруг своей оси. После этого, если все в порядке, вы услышите звуковой сигнал, которым камера сообщит, что готова к настройке подключения. Если вы не дождались звукового сигнала, то попробуйте нажать снизу кнопку «Ресет» и подержать ее до звукового сигнала. Это будет означать, что настройки сброшены к заводским, и вы услышите необходимый вам звук. Для управления камерой с телефона необходимо скачать и установить приложение. Для управления с компьютера необходимо скачать на него драйвера со специального сайта. После запуска приложения на телефоне необходимо добавить эту камеру. Нажимаем настройку беспроводного подключения, то есть Wi-Fi. Вы увидите свою сеть и необходимо будет ввести пароль от нее. После чего нажать кнопку «Apply применить». Приложение у вас поинтересуется, слышали вы звуковой сигнал с камеры? Если слышали, значит смело жмите «Да» и положите телефон рядом с камерой для установки настроек. Тут надо немного подождать, пока пройдет настройка, после чего сохраняем и видим нашу камеру. Можем наблюдать в режиме онлайн за комнатой. Также с помощью экрана вы можете поворачивать камеру вправо-влево или вверх-вниз. Угол обзора достаточно широкий, а голова камеры вращается аж на 360 градусов. Есть ряд функций, например, можно отзеркалить или перевернуть картинку. Можно сделать снимок с камеры или запустить видеозапись. Можно также настроить автоматический запуск записи по таймеру или при обнаружении движения. Есть кнопочка включения микрофона. Вы можете слышать, что происходит в комнате, и зажав значок микрофона, можете общаться с человеком в комнате. В верхнем левом углу вы видите показатель температуры и влажности в помещении. Все очень удобно и интуитивно понятно. На телефоне вы тут же можете просмотреть сделанные фотоснимки или видеозаписи. Камера также отлично снимает и в полной темноте. Видео получается четкое и в хорошем разрешении, а ночного видения хватает на расстоянии аж до 10 метров. Вот вам пример сделанной записи в темноте. В приложении, если нажать шестеренку, то вы увидите ряд интересных настроек. Например, можно включить тревожное оповещение на телефон. Но дополнительно обязательно включите датчик движения. Проверим и проведем рукой возле камеры. Тут же пришло уведомление на телефон. Открываем верхнюю шторку и видим уведомление. Нажимаем и тут же переходим в приложение. Можем сразу посмотреть, что происходит. Также можно настроить оповещение по электронной почте. Если по каким-то причинам вам нужно подключиться к другой сети Wi-Fi, то необходимо будет сбросить текущие настройки на заводские. Камера отличная, работает замечательно. Очень рекомендую.